Всем привет, сегодня я продолжаю проходить РР-1-4, и мы убьем сейчас механического босса, это будет uh, червь Деструктор. Вот его призывалочка, погнали. Смотрите, тактика очень простая, потому что, ну, раз уж у меня есть имба, почему бы мне не пользоваться, правильно? Зачем мне страдать, зачем мне что-то придумывать, когда я могу сделать вот так вот, просто сесть в корабль, и пройти босса, не знаю, очень быстро, ничего не делая при этом, вообще никаких сложностей не испытывая. То есть я, я реально не вижу в этом никакой прелести прохождения, типа когда ты две недели мучаешься, такой и наконец-то проходишь босс, и такой «Ес, я прошел». В этом я не вижу никакой прелести прохождения таким способом, как у меня. вот Потому что реально приятно, когда ты потратил пол жизни прежде, вместо того, чтобы готовиться к экзамену прохождения босса, и, типа, ты прошел, у тебя чувство такое замечательное Вот Но можно пройти, как я Очень быстро, с первой попытки Не тратя ни сил, ни времени, ни навыков В принципе, ничего для этого не нужно Просто лети вперед и стреляй Вот таким луком Дедала Вот, я думаю, ну, вы поймете, да Что лучше выбрать такой способ, чем страдать две недели Тем более я записываю видос прохождения Вот, чтобы было оно Побыстрее, чтобы вышло и я, знаете, что начал замечать? Что, типа, активность моих видосов, она падает. Серьезно падает. Там, я не знаю, почему. Возможно, потому что я унылое дерьмо снимаю и говорю также. Возможно, из-за того, что, ну, просто как-то неправильно снимаю контент. То есть, возможно, вы увидели там в прошлом видосе, что, ну, в каком-то из, из видосов... Короче, я неправильно преподал материал, да? То есть, я сказал, что я сейчас буду фармить себе мозг ктулху, чтобы скрафтить себе кирку и броню, не убивая босса. То есть по три э, этих... Э, падает кусочка плоти с прислужников, а чтобы скрафтить кирку, там нужно 30 кусочков плоти вроде бы, и броню тоже. Вот, э, кто-то не понял этого, и подумал, что я начетерил себе адовую броню, не убивая мозг ктулху, то есть не имея возможности накопать себе вообще броню. Потом я показал специально для тех э, людей что я себе, ну, что я убил червя и скрафтил себе другую броню. То есть я думал, типа, ну, это уже будет точно понятно. Потому что я реально как-то неправильно преподал материал, и было непонятно, откуда у меня адовая амуни... амуниция вот эта вся. Вот, но ладно, суть не в этом. Суть в том, что кто-то подумал, что я пытаюсь обмануть людей, то есть я беру, начитирую себе. Кстати, вот эта штука, вот, когда я использовал крылья реброна в... В джунглях, да, когда я летал и собирал себе споры на меч Какой-то меч я забыл уже, зеленый, не помню название реально Вот, кто-то подумал, что я спалился но вы, вы просто подумайте, типа, вот этот вот на хронометраже, да, на монтаже Отрывок, который идет 30 минут почти длиной Я летаю там с крыльями и смотрю такой на монтаж, типа Я не замечу крылья, да, вы думаете, я реально их не замечу? То есть, если бы я хотел скрывать, что я начитерил что-то. Я бы на монтаже вырезал 30 минутный отрывок, где я летаю с крыльями. Логично, не правда ли? Я специально оставил небольшую часть, чтобы вы увидели и написали об этом в комментах, чтобы видос продвигался. Вот. Я, конечно, был готов к хейту, потому что мне это и было нужно. Но, типа, если уж просмотр упали, я так понял, что люди подумают, что я просто обманщик. Сейчас что я сделаю? Сейчас я призову себе Скелетрона, Прайма, Убью скелетрона таким же самым образом. В общем, в этом видосе мы просто продвинемся дальше по сюжету. Может, если можно так вообще сказать. Мы убьем мехов, откроем джунгли. А потом я построю в джунглях арену для фарма бутонов плантеры и вот этих желтых сердец. Здоровую арену. И потом уже, ну, в следующем видосе мы будем пытаться убить плантер Я не знаю, получится или нет, но видос если выйдет, значит получится. Вот. И в этом, наверное, видосе мы еще... Ну да, скрафтим, естественно, броню Пофармим хлорофит Жалко то, что я играю не за воина, Потому что вот сейчас я могу сказать, что мне уже нападала Панцирь из черепах, просто куча А черепашья броня ну, Мне всегда очень нравилась, я всегда ждал с нетерпением Когда я смогу скрафтить черепачью броню что вещь очень прикольная Ну ладно, не об этом сейчас а, Нужно убить опять же скелетрона И рассказать тактику Типа, как я его убиваю, да Но ну, вы прекрасно видите, что тактика та же самая Что с червем и с близнецами то есть, раньше я, ну, до мастер-мода летал с крыльями, купленными у знахаря, вот, а теперь в мастер-моде боссы что-то слишком обнаглели, у них появился много урона, много скорости, то есть, раньше скелетрон так, таким не был, можно было вокруг него крыльями летать, и, в принципе, он тебе ничего бы не сделал, ну, или просто лететь от него вправо, или влево, а сейчас он тебя догоняет вообще, несмотря на то, что у него максимальная скорость, ну, может быть, не максимальная, но очень быстрая, но ну, вы сами видите, да. Вот, типа, и, наверное, для этого добавили корабль в мастер-мод, чтобы я мог спокойно его проходить по старым тактикам. И, ну, и, в общем, типа, если вы не знали, что так можно, то смотрите. Теперь, типа, можно не париться над боссами, но я реально не знаю. Вот, я серьезно не понимаю, напишите в комментах, есть такие люди, кто вот берет, типа, проходит терку, Прям вот специально фармит каждый гриб, фармит все-все-все, фармит, что-то коллекционирует. Короче, есть люди, которые вот реально любят эту игру прям до глубины души, и им вот ничего не нужно. То есть им -то хочется там, например, не знаю, но ну, даже сходить с друзьями куда-нибудь на улицу, правда, сейчас лучше не выходить. Но все равно, типа, вы вот реально сидите, фармите босса там по тысячу раз, если, например, вам нужно скрафтить что-то из святых слитков. Напишите в комментах, почему-то Я раньше в детстве, вот с самого начала, как только скачал терку Еще в году 14, наверное Я никогда не старался выфармливать все То есть я фармил батарейки, да, вот в данже голема Я фармил себе вот в таких ловушках из лавы ключи Но когда мне нужно было выбить что-то с босса Или что-то еще сделать, я просто пошел на чит-карту и брал Я не любил фармить, реально ну только с факофермами Напишите в комментах, кто прям очень-очень Сильно любит эту игру, готов провести Там дни и ночи, и лишь бы что-то Достать с маловероятным Шансом дропа Ну остался совсем чуть-чуть У него, кстати, один раз мне не хватило Я не стал попытку вставлять В эфир, если так можно Сказать, мне не хватило времени Ну суток, для того, чтобы Убить его ночи. и он просто Ваншотнул меня тысячами хп и я немножко офигел, потому что я думал, что босс, когда у него отрывается руки в ваншоте, так всегда. А потом понял, что типа наступило утро, уже 5 часов утра. И почему-то он еще жив. Непонятно почему. Оказывается, он просто не мог меня догнать, чтобы ваншотнуть. Я вот так летел от него. Ну, в общем, все, да. Убит босс. Смотрите, сколько звезд. В прошлый раз писали чуваки в комментах. Типа, откуда у тебя столько звезд? Вы посмотрите, вот пока я пролетел, я уже где-то штук... 11-15 насчитал. А у меня есть еще ферма звезд. Я ее не показывал, она чуть выше моего дома. Ну, прям чуть выше, она в космосе. Есть ферма. Когда звезды летят с левого конца карты. Все а, на мой дом, на крышу падают. Типа, я не знаю, звезды нафармить изи. Правда, строил я ее часа, наверное, два. Но ничего, зато, зато построено. А, странный меч. Я не знаю, что это за меч. Ну, нам нужно вагонетку и молотоб... Ну, вот этот бур, короче, святой бур. А, броню, хотя... Наверное, моя броня похуже, чем это будет. Я, наверное, скрафчу броню сейчас. Но это ненадолго. В принципе это не нужно, потому что я сейчас пойду просто в джунгли, так как они начали э, распространяться, и буду фармить хлорофит. Вот, смотрите. Я не буду показывать вам весь фарм, я покажу чуть-чуть. То, что вы не думали, что типа я вот просто открыл себе джунгли, и сейчас пойду на чит-карту сразу, брать хлорофит, да. Просто у некоторых есть озабоченность на этот план что я или какой-то ютубер а, будет читерить. Вот, я недавно смотрел чувака, на он, вот, он открыл сундук, у него там а, звездная пыль и какое-то солнечное сияние, короче, два оружия. И просто половина комментариев была «Найс спалился». Типа, чувак реально показывает игру, как он все проходит. Какая разница, чем он там подфармливал за кадром, чтобы ускорить процесс записи видео. Нет, нужно вот написать, что человек спалился, удали канал и прочее вот зачем это делать? Вот для этих людей я и показываю, как я фармлю себе руду. Представляете, до чего мы докатились? Это кошмар. Может быть, я правиль... Прав... неправильно подаю фарм... скучный фарм руды. Может быть, можно это сделать интересно, но я не умею. Научите, пожалуйста, я не умею так делать. Придется скоро фармить сердца. Но я сделал арену для этого. Потому что сердец нужно 20 штук. Это много реально? Или подождите. Ну да, 20 я не знаю, сколько сердец нужно, я не, я не знаю, как посчитать, у меня что-то голова не работает. Короче, я делаю крафт, я не знаю, столько слитков хватит или нет, 54. Но, наверное, потом доформлюсь, сейчас в приоритете у меня скрафтить броню. Так, где она есть? Ну вот, нужно найти на стрелка, на стрелка, как я помню, это шлем, который у меня в самом, ну не в центре, короче, самое первый. Я не понял. 16 и 15 у меня. А смысл тогда? Чем она лучше? Типа у нее брони что ли чуть-чуть побольше и все? Зачем она нужна? А, ну да, из нее же еще крафтится броня. Ну тогда понятно. Просто святая броня и это что-то не особо отличаются. Ну в общем да, в общем я скрафтил себе броню. Сейчас я буду продавать весь мусор, который у меня нахломился здесь складывать по сундукам, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.